Значит, следующий наш, наш вопрос седьмой. Начало наука логики. Всякое начало тяжело. Но начало это свернутый результат. Начало содержит в себе начало цели. Да? И о цели я говорил. Но! Все-таки в каждом деле оно конкретное. Общего может быть только то, что оно, во-первых, цель, во-вторых, оно должно быть простым. И вот в науке логики таким простым началом является категория бытие. Почему она простая? Почему бытие простое? Или почему его нужно взять здесь как простое? Потому что это всеобщая категория, всеобщая в смысле она значит постоянно встречается в нашей речи, или она постоянно есть в нашей речи. Вот постоянно есть, да? Есть это и есть бытие в неопределенной форме, быть. Быть не определенной формой, а есть – это значит, настоящая форма единственного и множественного числа. Настоящее время. Есть. Прошлое было. Будущее будет. Все время мы используем есть, есть, есть, есть, есть. И это говорит о том, что она такая всеобщая, и она простая, она для нашего сознания, их проблем не составляют и мы все проверяем на есть или нет категория бытия и есть такой оселок да, или критерий есть или нет в этом масле пальмовое масло есть или нет в магазине мы все время задуматься это настоящий продукт есть или это не настоящий продукт Является этот напиток пивом, есть он пиво, или это микс, как нынче говорят. За 50 рублей никакого пива нету, это микс, это подделка. Это... В Советском Союзе таких вещей не было. В Советском Союзе, если пиво, так пиво, водка, так водка, одежда, так в основном была... Скажем, моя моей молодости, естественно, там искусственно, я как даже не помню, что там было вот в молодости, в детстве. То, чем дальше, тем больше, все искусственно, искусственно. Значит, и еще один аспект простоты в этой категории. Значит, он связан, этот корень есть, быть, связан с корнем есть, кушать. И в других языках, если вы посмотрите, там тоже есть вот эта связка, это параллель. Есть по-немецки "essen", да, кушать, и даже в латинском вот есть склонение, как бы склоняется, похоже на нас, или не знаю, как выразить это "edo". Мы говорим "еда", да? а там говорят "edo", то есть тоже какие-то близкие слова. Значит, вот во многих языках. Корень кушать, есть, он звучит тоже примерно одинаково. Это о чем говорит? что это какое-то древнейшее слово и древнейшее понятие. Оно было где-то в самом древнем варианте индоевропейского какого-то там языка. Поэтому оно и простое. Оно всеобщее простое. Поэтому Гегель и правильно начинает с бытия. И... В предисловии, значительный кусок предисловия там объясняет, почему начало должно быть или начинаться с бытия. Причем он еще, наверное, не отдавал себе отчета, что, скажем, вот э, европейская философия, древнегреческая философия, она начинается с категории тоже бытия. Первый философ Парменин, он и устанавливает вот эту категорию, говоря, только бытие есть. А небытия вовсе нету. Если бы оно было, оно было бы бытием. Видите, как он интересно выразился? Вот одна формула, и здесь очень много сказано, что если бы небытие было, то оно было бы бытием. Причем здесь есть и практический аспект, практическая сторона дела. Вот если вы возьмете Восточную философию, скажем, буддизм, да? вот для них главная и отправная, и фундаментальная категория понятия как раз ничто, небытие. И, скажем, трактаты Будды, они вот в основном, значит, ничто, все придет, все превратится в ничто, нет ничего более истинного, чем ничто. Все из праха родилось, и в прах обратится. Ну вот такая завонывная песня. Есть счастье, есть, говорят глупцы. Бом, Бом, говорит ему звон погребальный. Вот и сидите вы в своем ничто, говорит Будда. Будда это историческая личность. Гутама Будда. В 27 лет. Перешагнул через жену спящую, ушел и стал Буддой. А жена с детьми пусть как-нибудь так ковыркается. Главная истина. <клес> да, значит, вот интуиция такая отправная, да, бытие. Поэтому Еге начинает с бытия. Поэтому очень важно. Тем не менее, это простота. И эта простота вначале она должна быть подчеркнута, и Гегель ее подчеркивает. Так и начинается этот первый параграф. В Бытие. Точка. В бытие. Точка. Простое, непосредственное, неопределенное. <клёх> и вот каждое слово должно быть понятно. Что значит простое? Простое. Что значит? Да, вот над на последними двумя определениями надо задуматься. Нельзя разделить. Не в смысле, что мы могли бы разделить, но вот не можем. Нельзя их никак. Вот мы стараемся, но нельзя не разделить. А в том смысле, что оно и есть неделимое, оно ничего не состоит, то есть ничего не сложено. Поэтому его и не разделить. В нем нечего делить. Оно ничего не сложено. Бытие, чистое бытие. Простое, непосредственно неопределенное. Чистое бытие. Взято без всяких других определений. Да, Гегель говорит. взятое, без всяких других определений. Просто бытие. Тогда оно чистое бытие. В нем ничего нет. В нем нечего различать, его не разделить. Оно говорит нам только о том, что что-то есть и все. Ноутбук есть? есть? Есть. Есть. Нет сомнений. Есть. Мысль есть. о ноутбуке у вас есть в голове? Есть. есть. Эта мысль говорит о бытии. Поэтому, значит, и Пармини тоже подметил, мысль о бытии и бытие одно и то же. Поэтому она и связывает, да, мысль о бытии с самим бытием, потому что тут нечего делить, крутить, что-то выжимать там. Да. Причем у променит оно сразу переходит в ничто. Сразу. Гегель говорит, непосред... что такое чистое бытие? Это что-то непосредственно переходящее в ничто. Поэтому он дальше и не идет речь. Бытие. точка. Без всякого дальнейшего определения. Точка. Что такое? Что, как его. Но вот оно не имеет определения, но его как-то нужно обозначить, да. Поэтому мы тут как-то вот его сейчас пояснили, что-то оно простое. Теперь оно непосредственное. Непосредственное, то есть не надо никакого средства, чтобы его познать, чтобы установить, что-то что, что -то есть. Скажем, что наша мысль о ноутбуке есть. Не надо тут никаких инструментов нам. Значит, все. Все посредственно. Но вот это вот, вот этот переход или вот эта мысль, она непосредственно. И непосредственная мысль о бытии переходит в ничто. Да. Ничто есть? Не понял. Как-то нету. Мы же только сказали, что оно перешло в ничто непосредственно. Так ничто стало быть есть, я так понимаю. Иначе, куда бы оно перешло? Да? И Парменит говорит, если бы ничто было, то оно было бы бытием. То есть, он вот это уже нашу мысль сделал, и даже уже следующую, что ничто у него перешло в бытие опять. Да? Говорит, если бы ничто было, то оно было бы бытием. То есть, он как бы здесь сделал уже тогда сделал эти два перехода. Нам Гегель, собственно, более точно это выражает в словах, в понятиях, и мы это, ну, почти наглядно понимаем, почти ощущаем, как одно переходит в другое. Так что ничто, конечно, есть. Куда все исчезает-то? А и он специально там в примечаниях объясняет, куда исчезает, да? Что человек умер, он перешел в ничто. Труп есть, вот он, а человека нету. Человека мы понимаем, живой человек, да? Он умер, он перешел, в ничто. Да. Или студентам я, студентам я показывал такой опыт. Жалко бумаги. Нету ни у кого листочка ненужного. А мне не выйти. <свист> Спасибо. Листок есть? Есть. есть. Листок есть? Да, два уже листка. Видите, сколько фантазий над одним простым листком, да? Вот одни говорят, не это, а другие говорят уже два листка. Где вы видите два листка? Почти, но ну не два, один листок. Вот он, я его держу. Значит, о нем можно сказать, что он порванный. Можно сказать, да, он порванный, но он листок. Теперь, можно сказать, что того листка не порванного уже нет. Если вот строго следовать, значит, определению, да, того листка нет, он порванный листок. А того листочка хорошая, вот она дала мне хороший листок. А я вот нехороший человек, его разорвал. И листка у нас теперь больше нет. Вот мне уже опыт этот не повторить. Я могу его только продолжить. Листок есть? Есть. Да. Ну, шутите вы. Ну, еще можно сказать, что разорванный, да, можно сказать, что разорванный. Но листка уже нету ни в каком смысле даже порванного нет, а он разорванный, да? Он не порванный уже теперь, а разорванный. Листка нету, тем более двух листков. Ну, или можно, грубо, конечно, сказать, что есть два листка, но это уже совсем другие листки. Листок мы имели в виду, целый листок, а это обрывок листка. Да, это все элементарные мысли. Но вот опыт у нас небольшой, в ваших суждениях, он показывает, какое тут разнообразие всяких значит, мыслей возникает по этому поводу. И нужно научиться себе давать отчет, есть что-то или нету. И вот это может быть главная способность, давать себе отчет, есть что-то или нет. Вот построен коммунизм или нет? Построен капитализм или нет? Вот у нас, значит, нет, у нас капитализм не построен. У нас какой-то там, значит, или у нас, нет, у нас демократии нет, у нас монархия, Путин у нас как цель. Ну, фантазировать тут можно много на эту тему, но все-таки нужно дать себе отчет, Значит, что у нас демократическое государство, у нас демократия. Она вам не нравится, с этим можно согласиться, нехорошая. Путин может не нравиться, но он демократический выборный президент. У нас демократия. Там, может, она кому-то не нравится, кому-то очень не нравится. Но она демократия. Если вы хотите что-то помыслить, серьезно, да, вы должны Дать себе отчет, что это демократия. Другое дело, какая она? Демократии бывают самые разные. Масса всяких, в каждом государстве своя демократия. Демократия по-своему как-то. Причем и в России есть тенденция, значит, самобытной демократии. И, кстати, Путин правильно связывает, что отчасти эта самобытность связана с большим пространством. И монархии сильные, централизованные в России, эффективны Именно потому, что большое пространство. Там пока дойдет там за Урал какое-нибудь постановление правительства или царя, или кого бы то ни было. Там закон -то... нас давать себе отчет в том, есть что-то или нет. И одно дело, когда что-то есть, тогда идет одна речь и разговоры и действия. Когда нету Другая речь. Когда жена вас любит, это одно дело, одна жизнь. Если вас жена не любит, это совершенно другая жизнь. И надо себе дать отчет, любит вас жена-то или не любит. Или муж, да? Любит или не любит. И в магазине И это масло, значит, настоящее или не настоящее, надо как-то Выяснит этого, что пальмовое масло лишнее это не есть. И так во всем, во всем, есть или нет. Поэтому это простейшая категория. И поэтому останавливаться на них особенно никакого и смысла нет. И Гегель их проскальзывает. В книжках в разных изданиях это 13-15 строк. Причем к делу относят там верхние несколько, две-три строчки. И мы сказали, бытие, чистое бытие, без всяких дальнейших определений. Раз определений нет, оно то же самое, что и ничто. Все. Рассматриваем ничто. Ничто есть, мы сразу выяснили, да? Есть. Раз оно есть, оно бытие. То есть под нашим рассмотрением, пока мы его рассматривали, оно переходит в е. И в жизни так Значит, умерший человек, он есть, как умерший. Он есть, как ничто. Он есть, но как ничто. Есть, как умерший. И так любая вещь другая. Поэтому не стоит на этом зацикливаться. А уже значит врубаться поконкретнее ну, вот можно в следующей категории значит вот этот переход бытия в ничто он называется прихождение и это известное выражение еще со времен царя соломона у которого написано на кольце. и это придет или в песнях поется у нас Spieler, да, да, да, да, да, да. все пройдет все приходящее все приходящее и жизнь наша пройдет. Я удивился, СССР пришло. Скажем, когда я даже в 1989 э, году как-то мне казалось невозможно распасться Советского Союза. То есть было ощущение угрозы, но чтобы он мог распаться, как-то не представлялось. Пришел, СССР пришел. Все приходящее, правильно говорили древние. Значит, прихождение. А переход в ничто в бытие называется возникновение. Значит, они моменты, возник... моменты становления, моменты становления. И в этом смысле они, каждое из них становление. Почему? Потому что в одном есть другое, это вот он меня немножко поторопил, и я откликнулся на, этот, на это поторопление, опережение в расчете на то, что ну вот это некоторые моменты оживляжа с другой стороны. А нужно-то рассматривать последовательно. Значит, мы получили сначала прихождение и возникновение, потом их назвали прихождение и возникновение. Мы получили один переход и другой переход, и потом мы их назвали – один прихождение, другое возникновение. Это две новые категории. Мы их получили, это вот начинается логическое движение. Мы их получили, мы их должны рассмотреть. Рассмотрим прихождение. Ну, кто может рассмотреть прихождение? Кто-нибудь может рассмотреть прихождение? Не можете? Бытие переходит ничто? Прихождение. Да. Ну-ну и рассматриваем. Прихождение переходит к бытия. Ището на армении. Когда прихождение переходит в бытие, ну, есть нарвение, ну. да. Есть да. Значит. Бытие это переход. Бытие это переход. Прихождение – это переход бытия в ничто. Но мы выяснили, что ничто само есть, как приходящее в бытие, то есть возникновение. Отсюда следует вывод, умозаключение из двух посылок, да? что в прихождении есть возникновение. Вот парадоксальный вывод, что в прихождении есть возникновение – то всякое приходящее есть возникающее искам примеры любые 62, да 62. вот и они есть нет, а они есть есть значит то что приходит оно возникает как приходящее также и возникновение да мы рассматриваем в возникновении есть переход нечто в бытие, но бытие-то есть как переходящее в ничто, то есть прихождение. Отсюда вывод умозаключения, что в возникновении есть прихождение. В возникновении, в самом возникновении есть прихождение. И опять, любой предмет, который мы не возьмем, значит, мы увидим, что если он возникает, он и приходит одновременно, причем начиная от единичных вещах и кончая человеческим родом, скажем ребенок, вот он возникает. но пока он возникает, он там заболевает кучу раз и некоторые даже и погибают в детстве. Некоторые наживают болячки на всю жизнь. С возрастом возникают механизмы, противодействия разбалансировки организма они тоже работают на прихождение воспитание да, мы воспитываем стараемся чтобы возник у нас хороший сын или дочка но воспитываем не только мы школа телевизор а еще сети нынче и там всякой чушь в них вливают независимо от нас и вырастает человек, мы воспитывали одно, получилось другое. То есть, моменты прихождения все время действуют в воспитании на человека. И только большое внимание к ребенку, а еще больше пример да, родителей, они все-таки приводят к тому, что ребенок вырастает ну, воспитанным человеком. Государство. Возникал Советский Союз, но... Он и приходил одновременно. Причем вот сейчас я, значит, скрупулезно занимаюсь этим вопросом. И вижу, как он начинал приходить еще сразу при Ленине. Причем там, значит, некоторых сторон не видели. Некоторых сторон тогда не понимали. До некоторых там просто не доходили руки. До четвертых там не было сил, не было коммунистов разослать по всей Руси Великой. Квартия-то там было, значит, где-то, ну, тысяч двести-триста человек в семнадцатом году. А территория большая. Там сами мужики как установят, так и ладно. А устанавливают кто? Ну, кто все таки по развитию, кто все таки с образованием, побога... а это побогаче, а это стало все таки силы другого класса. Поэтому там через некоторое время получился такой сложный конгломерат. Поэтому борьба обострилась к концу 30-х годов. Теперь сами действовали, скажем. Сначала фабрично-заводские кабинеты объединились с профсоюзами. Я думаю, что это не лучшим образом подействовало на структуру. Во-вторых, убрали высший совет народного хозяйства в 30 году. И, которым заведовал Аржений Кидзе Я думаю, что вот он Закончил свои дни плохо И в значительной мере из-за этого вот. Кое-кто там в руководстве Начал, значит, сомневаться Выступать против Сталина Вспоминать там Троцку и так далее В 1936 году руководство Сталинское Отменило выборы По производственным округам это сильнейший был удар по политической системе и по экономике. И так вот шаг за шагом, шаг, шаг за шагом, и когда в 56-м, 60-м тут произошел вот этот политический идейный переворот, как бы он вроде даже уже был чем-то подготовленный. То есть он не, не произвал Хрущева, вот Хрущев там, я хочу и все. Он не с печки свалился и не с Луны этот переворот, он вызрел. То есть прихождение, оно зрело, оно только прорвалось тут в середине, после смерти Сталина. И в последующие годы, причем мы-то вот, я грамотный человек, Михаил Васильевич Попов, грамотные люди, мы видели, что вот противоречия внутри социализма обостряются, но в какой степени и куда они перейдут, тогда было непонятно, но вроде ничего там. Все нормально, экономика так потихонечку. Темпы очень замедлились, развитие, но она все-таки развивалась. В 1985 году ВВП увеличился на 3,5%. Сейчас 3,5%, это идеал, к которому не могут уже несколько лет добраться. Причем в СССР это был такой кусищей экономики, и от него 3,5% это тоже был солидный кусок. А сейчас вот она вот такосенькая, и от нее там один-два процента. Теоретическая погрешность. Поэтому удивляется, что, значит, семь или восемь лет уже не растет уровень заработной платы. Реальная стоимость заработной платы. Нечего тут удивляться. Стоит, экономика стоит. А вообще-то она стоять не может. Она может только или расти, Возникать как мощно. Или приходить, разрушаться. Поэтому вы стоите перед серьезнейшими задачами. Мы уже, как говорится, наше дело отыгранное. А перед молодым поколением вот такой молодой зрелостью, вот эти задачи, они остро стоят, в том числе и в личном плане. Что? Не надо отвлекаться от темы, не надо отвлекаться от темы, у нас времени Хорошо. мало, мы занимаемся наукой и логикой, да, это примеры тут могут быть, но посвящать им какое-то время не стоит, и так мы что-то засиделись, а, по науке, а вот чистое бытие и бытие это одно и то же? изначально вначале, оно переходит не что, а что в бытие. Оно в то же самое превращается? Понятно, в понятно. Понятно. Ну, вопрос, можно сказать, своевременный. Почему? Потому что мы, раз вот первый том, мы рассматриваем сферу бытия. Всякая последующая категория, мы ее получаем. Она есть, а она, следовательно, бытие. Другое дело, что с каждым шагом она получает все те определения или сохраняет, снимает, как говорит Гегель. Снимает содержание, да, сохраняет содержание. Поэтому она становится все более конкретной. Это все более конкретные ступени бытия. Да. И идея в конце у Гегеля. Идея есть абсолютная? Да, это вопрос на засыпку. У Гегеля есть он так и говорит, Она на бытие. Но и по-нашему. Значит, если идея есть, да, она же нами движет. Скажем, есть идея построить дачу. У вас дача есть? Нету? А построить? Идея есть построить дачу? Вот идея есть. А раз идея есть, надо значит, думать, где земли взять, где досок, на что купить гвоздей, значит, какую крыль и так далее и там подобное. И когда человек приступает к этому, он настолько в это погружается, что уже все остальное забыто. Уже и муж это средство построить дачу. А не муж любимый человек. работа да? Работай все на одной работе. Ну, что это за муж? Он, Николаев-то на трех работает, а ты только на одной. Ну и так далее. Так что все это идеи. Но начать нужно с простой идеи, чистого бытия. Или с чистой идеей, или с чистого бытия. Да? Это бытие то, что есть все. А то наличное бытие. Когда мы будем рассматривать становление, мы получим наличное бытие. Потом там мы разные другие в себе бытие, бытие длинного и так далее, там подобное. Но мы уже будем четко понимать, что такое в себе бытие, что такое бытие, но в себе. Вы в себе сегодня? Да. да. да. А что-то мне кажется, что вы не в себе, что вы где-то витаете. Вы придите в себя. Вот так, Хорошо. Так, очень местный вопрос, спасибо. Но это все вопросы. Мы еще не закончили, значит, эту тему, да? Да. Ну, фактически, мы перешли к последнему вопросу. Первая конкретная категория. Вот мы ее получили с вами. Становление. Единство прихождения прихождении возникло. Каждый из них, поскольку в каждой из них есть противоположный, противоположность или противоположный момент каждый из них есть становление каждый из них прихождении есть возникновение и возникновение прихождении есть становление и возникновение есть становление они сами по себе становление да? поэтому в возникновении надо видеть две стороны и в прихождении надо видеть две стороны и само становление оно состоит из этих двух, Моментов, мы говорим, не сторон. Сторон – это я для наглядности употребляю. Моменты. Момент – это то, чего нет без другого. Противоположного, как правило. Конкретное. Почему? Потому что оно есть единство, противоположное. Оно есть с другим. Оно есть только с другим. Скажем, муж без жены есть? Когда она на работе, если только. А вообще, муж, значит, он, у него есть и жена. Жена, значит, у нее есть и муж. Ребенок, значит, у нее есть родители. Родители, значит, у них есть ребенок. То есть семья это два таких обязательных момента, да, и даже две пары муж и жена и родители и дети. Причем это отметил и рассматривает еще Аристотель и еще одну пару. Значит, Хозяин и рабы. Хозяева и рабы. Это элементы семьи. То есть, если рабов нет, какая же это семья? По древнегреческой это как-то даже несерьезно. Семья без рабов. Или имеет там одного-двух рабов. но ну, это какая-то шантрафа, нищета, да? А серьезный человек, он имеет там рабов штук 30-50. Лучше, конечно, тысячу тысячи, две, ну и так далее. Значит, вот становление, поэтому есть первая конкретная категория. В ней есть вот эти вот моменты. И в ней есть все, что потом будет развиваться во всех других категориях. Поэтому она является такой, ну если уместно, или если вам это, как говорится, образ это помогает, можно назвать это моделью. Хотя это, конечно, не модель, а это действительно отношение В любой вещь. В любая вещь есть становление, начиная там, от этого листка несчастного. Значит, если бы мы его разорвали, он бы что не пришел? Попозже. Не пришел. Он по тоже пришел бы, но боже, Окончил свои дни, значит, или на помойке, или в печке, или где-то такое. Но все приходит, все приходящее. И листок, и столы эти, как бы они ни были красивыми, ни здание это, ни, как выяснилось, СССР, ничто не, устоил, не устоит перед этим движением. И Гегель говорит, вот человек, овладевший МИД, он силен, могучий, и перед этим могуществом ничто не может устоять. Ничто не может устоять. Почему? Потому что это движение абсолютно. Все есть становление, все есть приходящее. Но не только, это только абстракция, только общие такие параметры. А мы-то все-таки рассматриваем изменения. И нас будут интересовать в будущем изменения, становления, ставшие конкретным. Становление, ставшее конкретным, называется изменение. Но до него мы дойдем. А вот сейчас наша задача – постичь вот это становление. Что значит постичь? Постичь – это значит рассмотреть. Вы должны уметь так же, как вот это сделал я. То есть вот эти все ступеньки движения, бытия, становления, значит, сделать. Эти переходы сделать самому. Поэтому, значит… Я думаю, это хорошо, что товарищи некоторые завели тетради. Основные определения надо записывать. Значит, что такое прихождение? Прихождение – это переход, бытия в ничто. Эти определения надо знать наизусть. Это ваши инструменты. Ваши инструменты рассмотрения. Значит определение или там источники, или там книжки какие-то, я называю, может быть, авторов какие то называю. Делайте себе пометочки, но особенно определение и, может быть, сами контуры перехода. Значит, бытие переходит в ничто, прихождение переходит становление там и так далее. Вот такой Такие тетрадочки, хотя бы маленькие, они вам будут помогать осваивать это, присваивать это, сделать это своим, своим близким инструментарием, которым вы потом будете мыслить или размышлять над какими-то конкретными проблемами. Что становится? Как становится партийная система современной России? Вот тут недавно я читал лекцию по... Кому-то читал лекцию в Ютубе, она сейчас выложена, да? Как партии становятся, как еще что-то становится, все, все есть становление. Сами мы становимся. Вот я стал пенсионером. Вот ты становлюсь автором книжки о мировоззрении. Вот только сейчас еще я созрел к тому, чтобы написать книгу о мировоззрении и понял, что вот многие товарищи философы еще советские. Они мирозрение понимали как философии, Скажем, если вы откроете учебники философии учебник философии советский по редакции Константинова, там философия есть марсистско-ленинское мирозрение. Это неправильно, это грубо. Это грубая ошибка. И это следствие идейного переворота 60, 60 -62 го 62 годов. Мирозрение значительно шире, чем философия. Философия только одна из составляет, один из моментов мировозрения. А кроме этих моментов, этого момента мировозрения есть учение об обществе и учение о природе, естественной науке, о чем англичанин пишет, что от философии остались диалектика и формальная логика. Все остальное входит в положительную науку, то есть в и в обществознание. Вернее сказать, обществознание и обществознание. И для этого тоже есть объяснение, что ведение ⁇ это ведение природы. Вот ведением это занимались ведьмы, да? ведуны, волхвы. А знанием... Это здесь глагол, корень этого глагола, ген, на самом деле, он, вид, он изменился. Это знание о роде, о человеке. Поэтому, правильно говорить, общество знания, а природа – природоведение. Хотя у нас как-то вот не очень любят точно выражаться, а лучше выражаться точно все. Так, ну вот что-то мы затянули немножко, но я зато доволен тем, что мы получили такой полный контур введения. Вот, особенно хорошо, что оно записано, его можно будет посмотреть, а я потом, даст Бог, если мне тоже расшифруют его, я его потом подредактирую, где-нибудь мы вывесим его в интернете. Спасибо, дорогие товарищи, за терпение.